Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. Проливные дожди заливают филиппинские острова. В южной части острова Лусан, в регионах Восточной Висаи и Северной Минданао, а также в районе города Давао, дожди вызвали сход по меньшей мере 12 оползней. В городах Нага и Магароу, провинции Южной Камаринес, сильные ливни вызвали паводки. Всего от непогоды пострадали 17 тысяч человек. Жители потенциально опасных районов были эвакуированы. Любая жизненная ситуация, какой бы трудной она ни казалась, может помочь человеку открыть свое сердце навстречу любви, соприкоснуться с чем-то большим, чем обыденные заботы материального мира. На самом деле в жизни человека все обстоятельства, и плохие, и хорошие, даются по силе его. И даются они для того, чтобы человек что-то понял, преодолел себя, так или иначе столкнулся с духовными знаниями. А уж с какой доминацией в своем сознании он будет воспринимать эти обстоятельства, это уже его личный выбор, от которого в конечном итоге и зависит дальнейшая послесмертная судьба его личности. Анастасия Новых Алатра.